Mm-hmm. <laughs> Компания «Приват является лидером рынка инновационного стекления. За 10 лет она произвела более 30 тысяч квадратных метров стекла с переменной прозрачностью, которая повышает уровень комфорта за счет зонирования пространства и управления конфиденциальностью. В выключенном состоянии стекло матовое, а при включении оно становится прозрачным. Этот эффект обеспечивает жидкокристаллическая пленка – без электричества кристаллы разбросаны хаотично и не пропускают свет. При подаче электричества они выстраиваются в определенном порядке, и стекло становится прозрачным. Приват-глаз. Передовые технологии в стекле. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса